Один день жизни обладающего кипучей энергией человека лучше столетнего прозябания ленивого и лишенного энергии человека. Доброй всем жизни, дорогие друзья, в эфире «Правовец Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня наш сайт на техническом обслуживании и онлайн я вам показать его не могу. Сегодня у нас в нашем видеообзоре Ленинский районный суд города Владимира. В этом видеообзоре пойдет речь, она будет интересна, я думаю, для людей, которые являются поручителями. Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Владимира, гражданское дело по иску открытого акционерного общества АО «Банк про. Про-бизнес-банк про в лице конкурсного управляющего государственной корпорации агентства по страхованию вкладов к обществу с ограниченной ответственностью КШВ, Филиппову и Филипповой. Обзыскание задолженности по кредитному договору. Перечисление кредитного договора. Исковые требования банка. значит, из, из значит стороны Обе стороны не явились. В судебном заседании исследовав материалы дела, суд считает исковые требования, не подлежащему удовлетворению по следующим основаниям. Здесь судья перечисляет ссылочки на статьи законов ГКРФ, ГПКРФ, которые я рекомендую всегда прочитать внимательно, скачав этот документ под видео. В соответствии с положением статьи 363 ГКРФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником, Обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая оплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают пред, перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Судом установлено, что такого числа между банком и ответчиком заключен кредитный договор такой-то, в соответствии с которым заемщику предоставлен кредит на приобретение основных средств. В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договора поручительства с Филипповым и Филипповой. Далее договоры поручительства. Судом установлено, что заочным решением Ленинского районного суда города Владимира, вступившим в законную силу по делу такому-то удовлетворить исковые требования э, Промбизнес-банка к этому ООО э, «Филиппову и Филипп... Филипповой, Филипповой» о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности. Раско... Расторгнут этот кредитный договор, заключенный между банком и ООО, и поручителями Филипповой. Филипповой солидарно в пользу АКБ Бизнес Банка взыскана задолженность по кредитному договору по состоянию на такое-то и возврат государственной пошлины с каждого. В соответствии с частью 2 статьи 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу обязательны для суда, Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Таким образом, указанное решение суда прекратило обязательства ответчиков, основанные на кредитном договоре. Из такого-то числа все договорные обязательства сторон считаются прекращенными. В соответствии со статьей 453 ГК РФ, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. В случае изменений или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора. Если ИУ не вытекает из соглашения или характера изменения договора. А при изменении или расторжении договора в судебном порядке с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора, Учитывая то обстоятельство, что решением Ленинского района суда города Владимира, вступившим в законную силу, кредитный договор между банком и ООО расторгнут, то отношения, возникшие из кредитного договора, прекратили свое действие, и ООО возникло обязательство по исполнению решения суда. Исковое заявление о взыскании суммы процентов опения, начисленных после такой-то даты, предъявлено конкурсным управляющим государственной корпорации агентства по страхованию вкладов, от имени банка в суд уже после расторжения договора, то есть уже после прекращения действий условий кредитного договора об уплате процентов и пений. Учитывая, что кредитный договор расторгнут решением суда, то взыскание процентов за пользование кредитом и неустойки после его расторжения, согласно закону, объективно исключается. Ну и, соответственно, суд решил в иске отказать. Вот такое решение в пользу заемщика очередное, дорогие друзья, то есть Имейте в виду, если предыдущее решение суда уже было и вступило в законную силу, а банк, ну или правоприемник банка, допустим, подает озыскание заложенности вновь уже, то есть и они получают, соответственно, отказ. Кому нравятся наши видеообзоры, подписывайтесь на наш канал, ставьте любо это большой палец вверх если в данный момент это видео по каким-то либо причинам вам не нужно но оно может возможно понадобится вашим друзьям родственникам или знакомым поделитесь этим видео в соцсетях и возможно оно кому-то очень поможет это на сегодня все я хочу пожелать вам всего хорошего